Доброе время суток. Здравствуйте, всем подписчики, все друзья, все контактах в Одноклассниках. Вы, наверное, заметили, что здесь такая интересная визуализация идет. Вообще приятная. Мне это тоже даже нравится, да? Это про такую программу хочу рассказать, которую у вас в Windows есть. Windows Media. Смотрите, как приятно, да? Ну, чтобы скачали, например, а, какую-то программу, а, аудиокодек. Ну, я вам скажу, что по сравнению, что вот это и показывает, это ерунда. Здесь слишком круто, очень круто, честно вам скажу. Да, а теперь будем. Давайте покажу, как вам это это все делается. А, так как она бесплатная, считается, а, встроена. Ну, бесплатная, я бы не сказал, потому что она стоит. минус а, 10 сейчас подпрыгнет. Почему? Потому что она семерки сейчас мало кто будет ставить, в основном десятки будут ставить. Так что, навряд ну, ли, у них какое-то обновление будет. Но вот это обновление, кстати, я его уже скачал и установил. А, да как говорил что десятки стоят от 4 до 29 тысяч вместо это за 24 она правда кстати ну сами понимаете какая проще сказать патчи вот и дальше смысл в чем говорю, когда они у вас все равно же есть, они у вас ну, вот, без зрительных образов. Или Вы ставите, например, свои зрительные образы. Э, например, вот они стандартно идут, спектрово идут. Вот. Тут разницы нету, какие они там идут. А вот имя, батареи там, ну, случайно выбрано. Ну, в принципе, здесь вот так вот. Э, как бы своих хватает здесь у них. Ну, вот батарейка ну, довольно неплохо тоже я говорю да где же мой 18 лет честно сказать шикарно ну и конечно если вам это мало так как у меня получилось это мало я люблю побольше графики побольше эффекта вот. ну сами видите мне хватает здесь уже эффектов я скачал просто так подождите секундочку интернет так, подключим интернетик вот подключаемся интернет вот и тут же можно сразу и скачать тут же есть и платные если бесплатные естественно это это всем известно и все ясно. Те, которые скачал, они бесплатные. Так что можно смело, ну вот смотрите. Прям прекрасно, да? Изумительно. Давайте я вот эту сейчас скачаю. Ну вот она у меня. Все, загрузилось, больше там. В принципе ничего и не надо но есть другие естественно о мне такой тоже нету скачаем скачиваем так вот делаем ну все в принципе все скачали где-то может быть и патчи простые идут скачивать вот смотрим что у нас по зрительный образ зал химия 3d вот видите радон. То, что который мы сейчас скачали но ну, у вас наверно медленно будет но здесь прям вообще 3d шикарно <coughs> также эти же можно видео показывать <coughs> не видео 3d можно показывать Также на видео проекторе в дискотеках например на бок ну, это же сами посмотрите. Это же прям прекрасно. Изумительно прям. Да, неплохо. Ну, мне больше по душе дефортовские. Ну, ничего страшного, котипчик, но он, конечно, упирается. Здесь и менюшечка такая неплохая есть. Ну и здесь вот зрительный образ есть. но ну, это можно действительно убрать. Ну приятно, да? Я думаю. Тут же тоже можно и в сети отправить и фотографировать ну и все остальное Ну в принципе и все а то что то я с вами заговорился довольно неплохо а, плюс к этому а, дорогие подписчики я занимаюсь и плюс к этому еще фотошипом а, аудио видео занимаюсь полностью профессиональным видео делаю рекламу а, бэджики делаю визитки делаю только в цифровом виде а потом календарики делаю а потом я занимаюсь профессиональным видео как ну наверно видели у меня там сколько видюшек есть а можно и спецэффекты делаете это благодаря пинаклю я занимаюсь более простая и удобная ссылки у меня есть можете скачивать ее 20, 22 21 можете везде скачать уже распечатано тоже как у меня единственном вроде распечатано только у меня вот может быть уже есть копии потому что уже год я раздаю на раздаче стоит может и копии у кого-то есть ну я не знаю врать не буду Вот, что я могу еще дальше делать также удаленным доступом занимаюсь вы например за 1000 километров сидите я зашел к вам в компьютер мне не нужны у вас там ваши компьютеры а у меня есть свой сайт я со своего сайта могу скачать например какую-либо программу вот она вот какие-либо программы здесь вот я могу отсюда и у себя также скачать просто-напросто и установить вот работать с дисками например ну, все что возможно все можно все можно сделать ну какой никакой но все равно это э, без всяких усилий я без всех сделать этот сайт э, также могу там же сделать тот же самый сайт людям помочь сделать здесь можете скорее скачать ярлыочек у меня сразу говорю здесь вот можете попасть на почту ко мне в youtube одна почта вторая почта и в одноклассник тоже самое а, также мо могу делать также удаленным доступом жесткий диск чтобы например он не трещал к при запуске любой компьютер он запускается он начинает трещать я этот треск убираю тоже удаленным также образом. Э, скачу программу от себя со своего сайта сайтов вам и делаю э, ссылки мне на сайте есть в одноклассниках и в у меня есть но ну, в принципе то э, можете в истории почитать у меня вконтакте в одноклассниках все что там есть у меня это все мои работы я работаю там уже долгое время в одноклассниках а, также в ютубе я делаю в ютубе делаю потом что в photoshop я делаю одну-две не больше а, так как все равно заработать можем я дома сижу так что инвалид ножка болит зарплата пенсия сами знаете какая у меня так что не стесняйтесь делайте какие-то на заявочки на джеффике например на какую-то рекламку какую-то сделать например ли в 3d сделать или фотошопе как-нибудь там джифики какие-нибудь слепить баннер какой-нибудь хорошенький крутящийся на какую-то например вашу продукцию можно сделать в коробочку или песенку на жесткий диск не на жесткий там а ну, на диск на cd диск там новилизацию сделать небольшую чтобы окружился также можно на ваши например я его сколько делал коробочку в эту коробочку за делал фотографии например вашего рекоменда и он начинается крутиться ну вы в принципе у меня посмотрите и та же как и в одноклассниках также и Вконтакте. Ну, в принципе, то все, что возможно, что в моих ссылках я могу делать. Также, что я говорю, визиточки, бэджики с фотографиями, также я могу делать фотографии на документах. На документы практически могу делать. Также так могу переодеть в любую форму, начиная от гражданской, заканчивая армейской формой только надо правильно сфотографироваться и послать мне фотографию вот вы должны распечатать или на принтере или в фотосалоне например на фотосалоне вам навряд ли кто-то распечатает так как у них у всех принтеры и они чужую работу не будут вам как бы можно сказать делать ну в принципе все я приглашаю в сотрудничество, естественно, предпринимателей для рекламы, для э, цифровом деле э, делать технику продукцию в 3D. Э, ну я еще раз говорю, все, что в моих силах. Все номера всех сетях у меня есть. Также можно WhatsApp. Ну и звонки по сути тем удачно. До свидания, всем хорошего настроения, удачи, красиво.